Mm. <music> КФУ вошел в топ 15 российских вузов в рейтинге лучших вузов планеты по версии британской компании Куквариель Саймонс. Вуз поднялся с 392 на 370 строчку. Практически по всем показателям и по публикационной активности и по цитированию вот у нас всегда это было очень большой проблемой у нас достиг это достигнуты серьезные показатели. Большой плюс и вот он дает нам возможность так устойчиво расти это увеличение доли иностранных студентов, которые показывают рост к нашим образовательным, научным программам. Ну и фактически они являются нашими амбассадорами в плане роста нашей узнаваемости и академической репутации за рубежом. С каждым годом университет показывает положительную динамику, несмотря на сильную конкуренцию в рейтинге. Наш университет он поставил амбициозную задачу, что он сам является генератором новых знаний, и он не является, ну скажем, университетом, который адаптируется к внешней среде, он должен стать активным преобразователем среды, созданием новых бизнесов, новых направлений и точек роста. Исследование КУЭС включает тысячу лучших мировых вузов. Всего в рейтинг этого года вошли 28 российских вузов. Лилия Талипова, Универньюз.